Получить звание лучшего автомобиля года является одним из заветных достижений для любой компании. Подобный статус говорит о том, что именно разработки этой компании оказались лучше всех остальных. Учитывая активную борьбу за лидерство на рынке буквально в каждом сегменте, стремление производителей к созданию качественных, надежных и безопасных автомобилей вполне естественное. Будет интересно узнать, кто же боролся за звание самой лучшей машины в мире в 2021 году и кому в итоге удалось отдержать верх над конкурентами. Для прозрачности и объективности за основу были взяты исследования такой организации Consumer Reports. Также взглянем на окончательные результаты голосования в конкурсе за звание лучшего автомобиля в Европе, который провели буквально недавно. Consumer Reports – это американская аналитическая компания, которая ежегодно публикует результаты своих исследований. Всем привет! Я снова рад видеть вас на канале Life is Good. И сегодня, как вы догадались, будет всеми любимая рубрика ТОП-5 лучших автомобилей 2021 года по мнению компании Consumer Reports. Подписывайтесь на канал, не забудьте поставить палец вверх и нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересных видео. Ну а мы начинаем. Желаю вам приятного просмотра. Изначально планировалось представить только топ-5 среди лучших автомобилей 2021 года. Но в итоге список расширился до 10 машин в разных категориях. Фаворитами рейтинга от американской организации оказались те автомобили, которые максимально успешно прошли около 50 специальных тестов, которые проходили на специально оборудованных полигонах. Также принимались во внимание отзывы владельцев касательно надежности, эксплуатационных качеств и уровня удовлетворенности водителей, совершенной покупкой. Компания поставила цель узнать, насколько довольны водители своими новыми машинами. Результаты всех этих исследований и опросов переросли в итоговый рейтинг авто за 2021 год. Определились следующие победители в разных категориях легковых автомобилей. Начнем с обратного отсчета. Десятое место. Tesla Model 3. Вполне очевидно, что этот автомобиль заевал золото в борьбе за звание лучшего электрокара. Комментарий не требуется. Объективно, Tesla задает темп в мире электрических автомашин. Пока остальные наблюдают и представляют концепты, Тесла создает новые заводы и активно выпускает лучшие электромобили в мире. Лидерство Model 3 вне всякого сомнения в том, что это лучший автомобиль, не стоит сомневаться в прозрачности и объективности оценок со стороны организации Consumer Reports, а также их профессионального взгляда на автомобили. Девятое место. Lexus RX – премиальный автомобиль, которому удалось оказаться лучшим в сегменте среднеразмерных кроссоверов. Фактически, это автомобиль, который диктует моду среди люксовых кроссоверов среднего размера. Машина получилась максимально безопасной и комфортной. Здесь предусмотрен широкий набор систем безопасности и электронных помощников. По надежности, это лучшая машина среди конкурентов. Помимо двигателя внутреннего сгорания, автомобиль комплектуется еще и гибридными силовыми установками. Есть заряженная спортивная версия, куда специально устанавливают особые кресла для водителя и переднего пассажира. Не стоит забывать и про удлиненную версию. Хороший вариант для тех, кто хочет получить еще один ряд кресел. Лучший автомобиль Lexus RX по опросам автовладельцев. Восьмое место. Honda Redline. Снова японский автомобиль. В этот раз модель, признанная лучшим компактным пикапом. Небольшая машина способна буксировать, большой автоприцеп и перевозить на борту сразу несколько мотоциклов. Но также пикап отлично подойдет в качестве авто для повседневного использования. Салон просторный и достаточно удобный. Кузов продуман до мелочей. Двигатель стоит внушительный на 3,5 литра. Но расход выше 12 литров на 100 километров все равно не грозит. Седьмое место. Kia Telluride. Кроссовер, который не особо известен в России, но входит в мировой топ 10 автомобилей в мире. В 2021 году, как и годом ранее, этого корейского красавца признали лучшим в категории среднеразмерных кроссоверов с тремя рядами сидений. Занимающий лидирующую строчку два года подряд, кореец демонстрирует прогресс и рост во всех направлениях успешно преодолел все испытания на дороге и за ее пределами. Машина получила высокие оценки от потребителей. Внешне Telluride кажется угловатым и квадратным, но по факту выглядит продуманно и оригинально. Обеспечивает великолепный обзор за счет большого остекления. Даже на третьем ряду сидеть комфортно и он не считается диваном для детей. Лучший автомобиль по мнению держателей Kia Telluride. Шестое место Subaru Outback. Кого-то может удивить доминация японских машин в США. Но это действительно один из лучших автомобилей в мире. В случае с Subaru Outback машине удалось завоевать лидерство в сегменте лучших универсалов. Автомобиль отличается комфортабельным и просторным салоном, продуманным багажником. Подвеска мягкая, но при этом эффективно отрабатывает любые неровности. Отличный выбор для большой семьи. Есть полный привод и внушительный дорожный просвет. Путешествуйте хоть по бездорожью. Ряд современных кроссоверов по проходимости не могут сравниться с японским универсалом. Пятое место Subaru Forester По оценкам конца Мерепортс, японский SUV стал лучшим в категории компактных кроссоверов. Машина имеет полный привод и занимает лидирующую позицию около восьми лет. Салон просторный, багажник вместительный. Хотя это компактный сюв находиться внутри удобно даже рослым водителям и пассажирам, что не скажешь о предыдущих версиях. В базовой комплектации уже предусмотрен щедрый набор систем безопасности. Лучший автомобиль Subaru Forester для тех, кто любит ездить в городе и за его пределами. Четвертое место. Toyota Camry. И снова японский автомобиль. Теперь уже лидер среди среднеразмерных седанов. Одна из самых продаваемых машин в мире. После очередной смены поколения на Camry стали устанавливать полный привод. Авто предлагается с солидным набором систем безопасности и электронных помощников. Прекрасный выбор в качестве семейного автомобиля. Есть и заряженные версии, которые подойдут поклонникам быстрой и агрессивной езды. На таком автомобиле можно поехать навстречу, в гости и даже в магазин. Третье место. Toyota Prius Если говорить про самый лучший гибридный автомобиль в мире, то в 2021 году консами Репортс назвали победителем модель Prius от компании Toyota. И это далеко не первый раз машина завоевывает такую награду. Фактически, Prius диктует моду в сегменте гибридных автомобилей. К сильным сторонам можно отнести высокую надежность и отличный ресурс, стоит недорого на фоне конкурентов и предлагает богатое оснащение. Поэтому Prius занимает уверенное третье место в 2021 году. Второе место – Mazda CX-30. Этому японцу удалось возглавить топ лучших легковых машин по итогам 2021 года. Тут уже учитывался рейтинг среди субкомпактных кроссоверов. Машина небольшая, но очень комфортная. Идеально подойдет для городских эксплуатаций, характеризуется отличными показателями в безопасности, курсовой устойчивости и в надежности. По ряду параметров превзошла конкурентов предлагается с атмосферными и турбированными двигателями внутреннего сгорания. Лучший автомобиль Mazda CX-30 занимает второе место в рейтинге лучших автомобилей 2021 года. первое место Toyota Corolla Японский автомобиль, собранный для европейского рынка, возглавил рейтинг, в котором определились лучшие легковые автомобили 2021 года в сегменте компактных седанов. Машина отличается экономичностью, высоким уровнем безопасности и оснащением, доступным в более дорогих моделях конкурентов. Также высоко оценили управляемость и эксплуатационную надежность. Автомобиль доступен в нескольких комплектациях и кузовных версиях. Но тут акцент был сделан на седане. Машина хорошо продается и в России. Лучшим автомобилем Toyota Corolla признана в 2021 году по оценкам компании Consumer Reports. Они говорят, что этот автомобиль превзошел сам себя на протяжении нескольких лет. Напишите комментарий, что вы думаете о таком рейтинге? Как бы вы распределили марки автомобилей и какой автомобиль, по вашему мнению, должен был находиться в этом рейтинге? И какая марка должна была стать победителем? Мне очень интересно узнать ваше мнение. Ну а я вам говорю до новых встреч в следующих видео. Берегите себя. Пока!